всем привет сегодня я вам расскажу о этом изделии это кофточка связана из пряжи drops air она связана с короткими рукавами по передней по задней части идет узор листья на ветке полностью кофточка связана изнаночной гладью эту кофточку я связала лет 5 назад и очень долгое время носила Носила под верхнюю одежду, носила в виде жилета, э, сверху рубашек. И за это время она осталась в замечательном виде. Но я ее решила распустить и связать что-нибудь новенькое. Что буду вязать, я уже придумала. И скоро вам об этом расскажу. Ну а пока я начинаю искать кончики и приступаю к распуску. Кончики я прячу тщательно, начинаю распускать с рукавов и вот первый кончик я нашла. Ура! Начинаю распускать. Посмотрите какая пряжа после распуска, она очень волнистая, но распускается достаточно легко. Иногда она, конечно, запутывается из-за того, что пряжа пушистая, но приложив некоторое усилие, ее легко распутать. Буду ли я ее выравнивать, я еще не решила. И вот что у меня получилось. Это детский джемпер на возраст примерно 2 года. Пряжу я не стала выравнивать. Вязала из неровной, такой волнистой пряжи, и поэтому полотно получилось неоднородное с кривыми петлями. Резинки держит достаточно хорошо, форма прекрасная. Мне очень понравилась эта работа. Я думаю, что стирка исправит все недочеты в работе. Вязала я свитерок сверху вниз регланом и только посмотрите какое превращение этот мокрый котенок такой пушистый с ровными петелечками все петли выровнялись просто замечательно я обожаю эту пряжу и всем ее рекомендую и сейчас я вам хочу показать уже конечный результат. Свитерок мой высох. С ним ничего не стало. Он не растянулся, не подтянулся никуда. Осталась форма такая, какую я задумывала. И тогда Ну не прелесть, а? Посмотрите, какое чудо! Очень мне понравилась моя работа. Сама собой довольна. Ну это же вообще... Чудо, такая очень красивая вышивка. После вязания у меня пряжа еще осталась, и я подумываю связать еще один такой цветырок, но уже на размер больше. Посмотрите, петли выровнялись, хотя я вязала из неровной пряжи резинки остались не растянутые все замечательно сзади свитерок выглядит вот так связан по всем правилам у меня анатомический реглан идет росток связан сверху вниз связала все полотно затем перешла на рукава и вот такая прелесть получилась Ну что, на этом я буду заканчивать свой небольшой рассказ об одной вещи, которая превратилась в другую вещь. Я желаю вам ровных петелек, не бойтесь, перевязывайте и творите что-то новенькое. Ну а мне, конечно, будут приятны ваши лайки, комментарии и ваши подписки на мой канал. Всем пока-пока!